У меня есть собака, у нее есть базовые инстинкты. Она понимает, когда ей хорошо, и когда плохо. То есть если ее наказать, то палкой. Ну, По-другому она не понимает. Если поощрить, значит вкусностями. При всем уважении к человечеству, и, э, человек – это высокоорганизованное животное. Оно тоже понимает либо палку, либо кусок сыра. Ну, условно говоря. Так, так вот, как э, показать человеку ценность того, что он достиг, если нет крови? Дам обратную связь. Значит, э, есть старая добрая парадигма. Кнутый пряник. На мой взгляд, она умирает. Ну, потому что на третьем этапе развития рынка кнутом пряником ты только щекочешь. И морковка спереди, морковка сзади, как бы, ну, щекочет, но не дает результата. Значит, я вижу сейчас, компании переходят к новой модели мотивации, я ее называю модель любовь и смерть. Любовь, я делаю храм, космос, а смерть, мы сдохнем завтра, потому что в таком режиме работать уже невозможно, потому что нас обгоняют уже даже малыши, которые казались нам вообще неконкурентоспособными. Значит, и я считаю, что без крови невозможно. Вопрос в том, что если раньше кровь была от бессилия, ты не понимал, как ими руководить, поэтому ты просто проливал их кровь, и пока 90% крови не будет вылета, организм не начинал сам себя оживлять, то сегодня я считаю, что можно крови тратить все меньше и меньше за счет любови она все равно должна быть она должна быть очень хороший у сергея пример шикарный за две недели зарплаты не было все почувствовали что пахнет жареным я работал в условиях когда три месяца не было зарплаты а в одном из проектов 6 месяцев не Если было ты зарплаты такую ситуацию чтобы люди подумали <как> чтобы им делать да? и вот у меня ситуация была в 2008 году я собрал полностью весь завод да? тогда у меня был пока один завода да? я собрал всех и говорю ребята Ситуация хреновая, сами видите, по телевизору уже говорят. Давайте, или мы включаемся, работаем по-другому, или кто не хочет, хочет по-старому, да, собирайтесь и уходите. Вот, ну, полностью перед всеми сказал. Один человек сам ушел, но потом просился. Три человека я выгнал ну, с, с всего большого коллектива. Все остальные включились по-другому. Э -э, расценки на продукцию уменьшили, зарплату уменьшили, включились. Ну, хорошо мы прошли, мы прошли? Вот с, у Сергея шикарный опять пример. Значит, Это пример того, как можно было крови пролить меньше. Можно было сделать что? Каждому дисциплинарку, каждому в трудовую записать, Значит, депримировать всех массово. Демотивировать. Демотивировать всегда. Значит, что Сергей сделал? Сергей продал идею. Ребята, видите, что за окном? Это, кстати, очень выгодно, когда за окном кризис, можно сэкономить свою энергию на донесение того, что перед нами пропасть. Значит, Сергей показал этот пример, что перед нами пропасть. Можно было бить каждого по одиночке палкой, а можно было показать это словами. Значит, я скажу, что повторять за Сергеем опасно, Потому что этот навык надо отрабатывать годами. Значит, если его нет, можно крови добавить. Но я скажу, что рано или поздно мы все придем к модели, когда мотивация и демотивация идет любовью и смертью. Когда мы показываем любовь, ребята, наш завод станет вот таким-то, а смерть, ребята, завтра вы как специалист умрете, потому что в нашем городе, там, предположим, это где-нибудь там под Москвой, да, в нашем городе нет места, где бы вы могли реализоваться как специалисты нормально, а с нами вместе сможете реализоваться. Значит, кровь нужна, ее можно в виде идеи продавать, не обязательно ее физически сегодня уже проливать, но если не показывать смерть, то мужик не повернется. Ценности, Ценности жизни не будет. Это вот объективная реальность.